Случалось такое несколько раз. Всего лишь несколько раз, но случалось. Это держит меня в тонусе. <смех> Теперь придет поверить в то, что все такое хея. Помнишь, ты говорила сбудется? Загадай, держи в уме. Обещала, что все получится. Точно клятву утвердила мне. Помнишь, ты говорила стерпится? Говорил, что все пройдет. Неужели тебе не верилось? Даже близко в такой исход. Помнишь, ты уверяла, слюбится, нужно верить и верно ждать. Все плохое, что с нами случится, людям свойственно забывать. Людям важно не расстояние, людям просто достаточно знать, что сбываются. Все желания, если их от души желать.